Короче, смотри, почему... Ну, типа комплексная прокачка, пропика, да? Что, типа... Короче, у меня есть история, вот недавно рассказывала там одна девчонка, такая история, смотри, значит... Э... Типа за ней бегал охранник э -э, в ее офис-центре. Ну, прям вот э -э, ухаживал, то есть он там, блядь, красиво ухаживал, долго цветы дарил. Там еще какая-то хуйня, куда-то ее там приглашал, она даже с ним пару раз ходил, хотя, ну, ей не нужен охранник не потому, что ну, у нее там, знаешь, типа она такая вот, там, мне ну, подавая олигарх, потому что она сама работает, там, допустим, главным юристом этого предприятия, ну, соответственно, там интеллектуальный уровень определенный, да, там и так далее, и так далее, и так далее, то есть, и, ну, интересы другие, то есть, ну, другой уровень жизни именно на уровне ментальности какой-то, понимаешь? И, блядь, а тут охранник, ну что у него в голове, да, блядь, в принципе? Но если у него есть мозги в голове, он, блядь, будет работать охранником сугубо временно, да? Ну, то есть он э, со всяким человеком может случиться любая хуйня, да, например, там. Ну, ну так получилось, что временно работаю в охране. Но временно, чувак. То есть, как бы он ей не нужен не потому, что там у него бабки. Даже ему бабок дохуя платили, он был бы охранником, все равно она бы с ним, ну, не повела. А за ней там ухаживают всякие там топ-менеджеры вот этого ее предприятия и так далее, да, там. И то есть этот охранник, он так, блядь, красиво, долго ухаживал. И в какой-то момент он видел, как, короче, за ней заехал там чувак на дорогом тазу. А, и типа, ну, там, они поцеловались, то есть и все. И в общем, в итоге он то ли, ей, я не помню, говорит, то ли позвонил, блядь, высказал всю эту хуйню, то ли написал, то ли, блядь, прям вот впрямую прямую встретил, да. То есть он ей прям вот, знаешь, начал высказывать, что, бля, это да ты шлюха, короче. Ты там повелась на тачку, на бабки. Я тут, типа, что, блядь, разве тебе там, ну, не дарил цветы, разъезд с тобой не ухаживаю? То есть начинается претензия. То есть как бы, что виновата она в этой херне, которая случилась, да, типа, она шлюха и так далее. Блядь, чувак, кто тебе мешает, сука, купить себе этот дорогой таз и понять, что дело нихуя не в нем. Ну, как бы, это, знаешь, это как хороший дополнительный атрибут. Ну, то есть, э -э ты сам себе пиздатый чувак, интересная личность, классная и так далее, да? Но если у тебя еще есть там дорогой таз, то есть, как бы, это не будет лишним, да? но это совершенно не та херня, на которую там, допустим, я знаю всяких там топ-менеджеров и реально очень богатых чуваков, которые принципиально не водят, ну, нахуй не надо, они не любят водить машину, они не хотят водить машину, они, блядь, все время передвигаются либо с водителем на тачке со своим, либо вообще на такси. То есть вот такая хуйня, да, или, и у них может быть денег там на две-три квартиры в Москве хватит спокойно, но они принципиально снимают квартиру, потому что один чувак, он там снимает за 180 тысяч, прикинь, квартиру, в месяц, блять. Явно, что он может себе позволить купить квартиру, да, значит, ему это не нужно, может быть, он не хочет себя к чему-то привязывать, может, он эти бабки вкладывает, чтобы, не знаю, в Испании там хоть коттедж купить, да, или что-то еще, ну, то есть вот такая хрень. Я к чему, что для кого-то вот это вот, когда этот охранник увидел эту телку с мужиком и подумал, что она повела сильно на тачку, а не потому, что, ну, у него мышление, блядь, охранника, ну, другое оно, понимаешь? И вместо татуси есть два пути, да, то есть первый путь, что... причем его убирает большинство, потому что всегда проще обидеться, да, там, расплакаться, сказать, вот, блядь, мир несправедлив, она шлюха и так далее. То есть, ну, это называется у психологов психотерапии. А, экстернальный локус внимания. То есть, а, когда у чувака виноваты все, короче, в том, что происходит с ним. То есть, все виноваты. То есть, там, Путин, блядь, не знаю, правительство, там, это, это, да, там, телки, там, дуры, шлюхи и так далее не дают. То есть, а, такие люди, они, короче, редко болеют неврозом. А, ну, невроз, это когда у тебя что-то не получается в жизни, ты начинаешь задрачиваться за это Потому что они считают, что... Это не. Задрачиваются люди, которые себя винят в чем-то, потому что как бы они... Но они никогда не будут успешны, эти люди. Потому что если у тебя все во всем виноваты, блядь, всегда, это очень удобно с точки зрения, что ну это же не я, это они. Но чтобы чего-то добиться, нужно, блядь, полностью брать ответственность на себя. Даже если муж бьет жену, если он ее пиздит, сука, виновата, она тоже в том, что он ее пиздит. Знаешь почему? Потому что она выбрала такого мужа. Потому что она продолжает с ним жить, и можно сколько угодно говорить, что он пидорас, он виноват, он меня бьет, да, возьми, уйди от него. Некуда идти, всегда есть куда идти, блядь, не знаю, с ними вообще жить, понимаешь? А есть интернальный локус внимания, это когда ты считаешь, что все, полностью все в этом мире, сука, все, кроме дождя, оно зависит от тебя, всему причина ты. Да, это тяжело, блядь. Зато ты понимаешь, что как бы если что-то не получилось, наверное, я как-то не так сделал. Наверное, надо что-то как-то по-другому и так далее. И с таким локусом внимания люди ну, чаще становятся успешными. Потому что когда ты понимаешь, что все зависит от тебя, если где-то что-то проебалось, то это ну, там твоя ошибка, да, то есть как бы тогда да, ну, ты начинаешь работать над собой, улучшать себя и, блядь, рано или поздно добьешься успеха. Такая херня чувак. И я к чему про этого охранника, что, э, то есть кто-то видит и, и вот эту ситуацию, что она типа поехала с э, чуваком на богатой тачке и начинает обижаться на мир, на нее и на себя, и на всех, да, типа все пидорасы, она проститутка и так далее, э, а, ну, другой нормальный бы чувак подумал, так, почему так произошло, может быть там дело не только в тачке, там, она, типа, любит там ей, Он еще, я так, знаешь, обвинил Тебе подавай там богатых, успешных чуваков Да, прикинь, мне нужны успешные чуваки Я телка, я красивая, я ухаживаю за собой Я там сделала все сиськи За 300 тысяч, не знаю Я вложилась в себя Я что-то еще сделала Я хочу выйти удачно замуж Потому что, блядь, я хочу, чтобы мои дети жили в достатке Понимаешь, в безопасности Я хочу посмотреть мир и попросить у мужа Чтобы он, блядь, добавил моим родителям на квартиру Потому что они бедные, все время живут всю жизнь в ебаной коммуналке, понимаешь? как бы Это нормальные желания, но нормальные женщины, да, там. И поэтому она выбрала такого чувака. Этот охранник мог сказать, блядь, это для меня толчок, понимаешь? Типа, блядь, толчок к развитию. Надо, наверное, что-то менять в жизни, перестать быть охранником и начать зарабатывать бабки, не знаю. Купить себе такую же тачку, там, но сидела в тачке. А он выбрал, ну, обвинить весь мир. Вот такая хуйня. А пикап, он, ну, это, он вот эту херню скрывает, Знаешь, как он ее скрывает, что ты как бы не подходил к девушкам, не взаимодействовал с ними, да, то есть, ну и не знал об этом, что ты определенному уровню женщин нравишься, а определенному нет. А тут ты научился пикапу, понял, что да, классно, короче, девушкам то начал нравиться, но какие-то, которые в социальной пирамиде намного выше тебя, я не говорю только про деньги или их там положение в обществе, да. То есть, ты им не нужен, им естественно нужен чувак еще выше тебя, да, ну там выше ее вернее. И ты говоришь, блядь, и ты выбираешь, либо говоришь, что они проститутки, это очень просто и легко, обижаешься их нынче, да, либо говоришь, что не, бля, ребята, это для меня будет повод стать этим чуваком. И сейчас опять вот эти все там, знаешь, слабые издюки в комментариях начнут писать, что... Ой, это типа я что, должен ради пиздятины развиваться, ради того-то, ради того, да -то? они, блядь, ну не понимают. Ты понимаешь, что это не ради пиздятины. Женщина это как ну, опция к твоей жизни. Ты понимаешь, что, хрень? что типа, ну, это не потому, что я должен вот, покрабраться к самой золоченной пизде, блядь, России. Это просто потому, что, ну, если я хочу всего самого лучшего, там, не знаю, денег, блядь, там, а, путешествовать, много свободного времени, чтобы у меня был пассивный доход. Там, чтобы я чувствовал себя счастливым, блядь, ну, как бы, чтобы у меня была возможность гулять в парке, не знаю, со своими детьми, там, и так далее. Э, почаще проводить время, чтобы, там, не знаю, я мог помочь своим родителям, блядь, то есть, ну, вот оно счастье, как бы, там, ну, для кого свое. То Мне нужна и самая лучшая женщина, это просто, ну, почему я должен соглашаться быть лакушкой. Короче, как-то так. Чумал тихо.